Индийский чай Ассам Кайламари. Классический индийский черный чай. Он упакован в нашу фирменную крафт-упаковку. Вот так вот она выглядит. Обязательно есть этикетка с названием чая, кратким описанием, сколько грамм в пакетике, и внизу рекомендации по завариванию. Давайте посмотрим, что же там внутри, как он выглядит. Плантация Кайломари расположена на обоих берегах реки Брахмапутра. В этой местности уникальные климатические условия. Климат южного берега позволяет получить самое высокое качество чая. Здесь можно видеть, что присутствуют такие светлые чаинки, это называется золотые типсы и говорит о том, что чай очень высокого качества и должен быть действительно вкусным. Конкретно этот чай осамкой ламари с глубоким вкусом, солодовыми тонами и фруктовым послевкусием. Если вы ищете классический индийский чай, то осамкой ламари безусловно вам подойдет. Попробуйте, возможно, он вам очень понравится.